Ну, вообще, это Це это камера. Я знаю, это видео. Салют. Привет. Как жизнь модная. Саша, смотри. ну. Что ты застрелил? Саша, смотри.